приветствую на канале шарабара новые посиделки изначально я планировал провести стрим но так как я совсем недавно болел ну не совсем заболел но бациллами на меня накашляли то я выздоровел но с горлом творится полный ахтунг так как остаточное явление и теперь это некоторое время еще будет меня сопровождать как будто у меня мало проблем с горлом вот Постоянно приходится откашливаться, э, нос также меня доканывает, поэтому, чтобы вас не мучить на стриме, я решил вернуться к истокам, да, очень древним истокам. Поэтому вот, каких-то объявлений у меня на самом деле сейчас нет, думаю это понятно по названию, там бы было указано важная информация или что-то подобное. А потому просто отвечу на некоторые вопросы за место стрима, потому что вопросы появились и кое-что надо объяснить, я полагаю. Но для начала хочу сказать следующее. Народ, я все прекрасно помню. Точнее, правильнее сказать, что я все сохраняю. Все ваши идеи, все ваши предложения для тем. Они у меня все сохранены в отдельную папочку. Специальную папочку. Из которой они пропадают по мере выпуска видео на них. Просто пару раз было такое в комментариях под некоторыми видео, что люди спрашивали, а когда будет вот тема, которую... Вот он предложил и что-то подобное. Народ, повторяюсь, у меня все сохранено. Но, чтобы вы понимали, количество тем у нас вот такое. И да, вы сейчас можете поставить на паузу и ознакомиться с названиями тем, если я их не замазал. А я могу, я та еще сволочь. Но, в любом случае, можете посмотреть, видите, 104 темы. 104. Это только то, что вы мне предложили. Сюда не включены темы, которые я сам выбрал, которые я сам решил, что буду делать. А их в три раза больше примерно. Ну может быть в два с половиной, а может быть даже в три с половиной. Я давно не смотрел, и я давно не добавлял новых тем. Их в три раза больше, короче. И, к сожалению, просто вот, увы, не могу я выпускать по видео в день. К великому сожалению потому что повторюсь я где-то кажется тоже говорил я все тут делаю в одно рыло поиск материала текстового его редактирование озвучка обработка звука так как много чего там надо удалять между прочим очень много чего мои запин мои запинания <coughs> мои запинания кашель сморкания то как я просто <coughs> вот так вот делаю также вздохи чтобы вы этого не слышали на видео. И помимо этого, также, блин, я еще удаляю. Я не знаю, как это правильно назвать. Такие артефакты. Назовем их так, да? В видео. Они похожи на легкие щелчки. Это я сейчас громко сделал, но они потише. И хотя порой такой громкости тоже бывают. От чего это возникает, я не знаю, честно говоря. Это, это либо проблема в том, что я не умею говорить, что у меня не поставленный голос, что у меня слюны, видимо, еще... Да, наверное, это как-то со слюной связано. Либо это проблема с микрофоном. Одно из двух. Либо все вместе взятое. И чтобы вам это не резало слух, вот это... Я их удаляю, их приходится вот просто вручную удалять по сути да. даже не то чтобы совсем удалять, а замазывать, так как эти щелчки возникают во время обычной озвучки, а переозвучить это не факт, что удастся чисто это все произнести. Хотя иногда все-таки видео это проскальзывает, потому что я остановлюсь перед выбором. Либо я это замажу, и получится так, что фрагмент окажется полностью удален, или же очень приглушен, отдаленно, где-то слышен. Либо оставить этот долбанный щелчок. Приходится выбирать второе. Поэтому такие дела. Ну и дальше, соответственно, поиск визуального материала, то есть картинок. Очень редко видео. Если на меня снисходит какое-то озарение, как, например, это было год назад... С моим видео про демонов, где я вначале вставил небольшой фрагментик с открывающимися вратами ада, то что-то подобное также я делаю в одно рыло. Ну не считая дальше остального вот так всего монтажа, музыки, чтобы это все как-то совместить более-менее нормально. Не знаю, можно ли это назвать монтажом, но по факту это называется монтаж. Хотя я бы ну, все-таки его не считал таковым. Видеопрезентация. Слайдшоу. Да. И на это уходит, блин, 10-12 часов, чистого времени, порой больше, но в среднем от 10 до 12 часов. И казалось бы, что, ну да, у меня работа по графику 2.2, и казалось бы, что в один из выходных дней, если я полностью его от начала до конца посвящу видео, то я смогу его сделать, а за другой день смогу сделать еще одно видео, но... Поверьте, просто очень тяжело 12 часов сидеть за одним вот так вот делом, не отрываясь. Это реально нелегко? Или это я такой ленивый идиот? Наверное, второе. Печалька. Поэтому просто не удается быстро делать видео. Ну и плюс небольшая апатия, плохое настроение, да, не Вот. А теперь к вопросам. И самый главный вопрос. Где же я пропадал целый месяц? учитывая что я не был в отпуске что я не был свободен что же целый июль со мной творилось у, -у ребята у, у кошмар в общем ребят я будучи абсолютно упоротом ненормальным неадекватным долбанутым на человеком которому мало проблем в жизни решил себе несколько все усложнить есть такая вещь как школа 42 французская нет я не был во франции сейчас поймете это школа по программированию. Ее особенность в том, что она абсолютно бесплатная. Но туда сложно попасть. И у них имеется несколько филиалов в некоторых крупных городах мира. В России называется Школа 21. Можете загуглить. Или же посмотреть в ВК. У них есть своя группа. Если кому интересно. Смотрим из посиделок. В погоне за золотом меня спросил. А что побудило тебя стать писателем? И сложно ли тебе придумывать идеи для своих книг? Эм... Понимаешь, момент в том, что я не знаю, имею ли я право называть себя писателем. И если исходить из того, что вот ты пишешь произведения, там рассказы, повести, книги, очерки и так далее, ну самое главное рассказы и книги, разумеется, то если это главный критерий, то тогда, ну да, я писатель. Однако, я сам себя как-то еще не ощущаю таким вот писателем. Я не знаю, с чем это связано, просто вот внутреннего такого ощущения нет, наверное потому, что это у меня исключительно как хобби, а не моя основная деятельность, которая бы приносила мне денег что побудило меня стать писателем но что побудило на сто процентов я уже точно не помню я прочитал как-то книгу бернара вербера империя ангелов кстати если кто-то не читал или не слышал такой настоятельно рекомендую Обалденная. или же маленький лайфхак если у кого-то есть дети внуки племянники кто-то из родственников которые не любят читать просто дайте им эту книгу серьезно она затягивает с самого начала и, насколько мне известно, именно эта книга считается одной из тех, которые прививают людям любовь к чтению. Потому что, например, Гарри Поттер нет, на меня не подействовал. Даже Властелин колец нет, но он был получше, намного лучше для меня, чем Гарри Поттер. Хроники Нарнии тоже нет. Вот Марио Пьюзо мне понравился. Марио Пьюзо пошло именно после Империи Ангелов. Так что, на заметку возьмите. Так вот, прочитал я Империю Ангелов, потом прочитал много других на тот момент, кроме, наверное, трилогии Муравьи, почти что все книги Варбера, и, не знаю почему, но как-то вот захотелось, захотелось. Ох, сколько же тогда я не терпелся со своей первой книгой, которую тогда я не написал, ух, не ней. Ладно. И сложно ли тебе придумывать идеи для своих книг? Ну слушай, смотри. Мне на данный момент 26, пишу я с 14 лет, то есть уже 12 лет, блин, 12 лет, этим летом 12 лет как раз, как же я быстро постарел, ах, кошмар. У меня на данный момент написано 7 произведений, ну, книг, книг, окей. Так, короче, говорить. 7 книг разного объема от 100, где-то 20, что ли, страниц, а 4. Это примерно 250, если бы оно издавалось. Обычным шрифтом, не специально увеличенным для добавления объема, а то, как оно есть. Таймс Нюромад и без межстрочных интервала 12 кегель Это минимум, а максимум 400 страниц. Это где-то 850, наверное, должно получиться печатью. 7 уже написано, и у меня есть идейки еще на 45-50 книг. Ну вот, как думаешь, тяжело или не тяжело? Это учитывая, что я от некоторых идей избавился. Так, например, моя самая первая идея, которая очень оригинально называется «Демон», про чувака, который стал одержим демоном. Опять же, очень оригинально, я понимаю, но придумана в 14 лет, и мне стало лень ее переделывать, она вросла в меня, стала частью меня. Изначально я планировал, что это будет трилогия, но потом я осознал, что у меня нет идей на одну часть. Я написал первую. Есть понимание, как я хочу это все дело закончить. То есть это получается на тот момент финал третьей книги. Но что в промежутке, во второй и в третий писать до этого финала, у меня не было хорошего представления. Я вроде бы что-то там попытался придумать, думал то что, а если вот так, а если вот так. Но потом я быстро осознал, что-то будет высосано из пальца, И не знал долгое время, что делать, чтобы придумать, как быть, что делать и так далее. И потом, когда я уже вернулся к этому произведению, когда я первую часть наконец-таки дописал, я понял, что надо просто сократить дилогии. Потому что уж лучше пусть будет две книги, но написанной более-менее как-то не высосано, нежели три, и оно будет растянуто. Кстати, скажем так, некоторые, наверное, совет. посмею на себя взять некоторую такую ответственность, что я, дескать, имею право давать советы. Разумеется, никто слушать не обязан, если вдруг кто-то из слушателей-зрителей, то вы не обязаны воспринимать мои слова за веру. Но все-таки, говорю, как я считаю. Если идея изначально задумывалась как трилогия, ее можно сократить до двух частей. Может быть даже до одной, если совсем все мрак, или же если ты понимаешь, что вторая часть будет очень короткой. Тогда просто возьми, объедини, и получишь одно большое произведение. Но если ты планировал сделать трилогию, и потом ее раздуваешь до пяти-шести, а то есть семи частей, не надо. Ничего хорошего из этого не получится. Хотите пример? Игра престолов. Да, многострадальная игра престолов. Книги я не читал, во всяком случае пока что, да и не горю желанием, но возможно когда-нибудь прочту. Но просто, пока выходил восьмой сезон на канале Эльгато, он выяснил, что песня льда и пламени» изначально планировалась как трилогия. А потом ее вот раздули, что он до сих пор пишет какую-то шестую, что ли, книгу, и она еще не последняя. И... Я так понимаю, что Эльгатов все-таки читал данную эпопею. Он заявил, что Мартин жуткий графоман, у которого огромные просто тексты, у которого если среди вас есть те, кому, как и мне, кажется, что сериал Игра престолов жутко растянутый, я не шучу. На мой взгляд, он безумно растянут. Это вот как Санта-Барбара. Только серий мало. Это, сука, надо талантом, в плохом смысле слова, обладать, чтобы 10-серийный сезон выглядел так и ощущался так, словно там серии 30 я уже посмотрел. Может быть, может быть, это после сериала «Спартак» я не смог воспринять «Игру престолов», вполне вероятно. Но опять же, после того же «Спартака», смотреть «Игру престолов», у которого гораздо больше бюджета, это уже было издевательство. Да, графика там лучше, но там ни хрена не происходит». А в книгах, как я понял, еще все более затянуто. Поэтому, если вы замыслили трилогию, можно ее сократить до одной книги. Но растягивать ее лучше, блин, не надо. И да, я сейчас сильно отвлекся от вопроса, но что поделать... Просто по данной теме, как мне кажется, я могу говорить относительно долго. так же, как и по массажу. Ну, по массажу, потому что это у меня работа такая. А писательство просто хобби, которым я давно занимаюсь. И оно мне нравится. Хотя последние полгода уже почти не пишу. К сожалению. Комиссар Крига Владислав Семенов. Будешь ли ты снимать видео о средневековой армии? Владислав, здорово. Ну, друже, я тебе тогда ответил, что буду делать, но не в ближайшее время. И сейчас я увидел этот вопрос и... Эм, а что именно с средневековой армии? То есть вообще, я так понимаю, это не одно же видео ты подразумеваешь. Потому что там, как я это в одно видео умещу? И там по каждой стране, если делать это, ж много видео можно будет сделать. Да, YouTube такое любит. Оу-е. Сэм Стоун. Кто твоя целевая аудитория? Знаешь, изначально я планировал, что целевая аудитория будет примерно это моего возраста. Но потом обнаружилось, что она и 30-летним интересна. Если что, мне на тот момент было 22-23. И меня читали пару человек, которые старше меня. Из тех, кого я знаю. Из тех, кого также знаю, пару человек, которые младше, кто-то даже, по-моему, там школьник был. А так я рассчитывал на аудиторию своего возраста. Однако, каково же было мое удивление, когда вдруг моей матери понравилось. Какая-то больше, какая-то меньше. Она хоть и вообще говорит, что первая книга о Некроманте, там трилогия, и из всех трех самая слабая. Остальные, мол, гораздо лучше, особенно третья. Угу. байт, байт, да. К моему великому удивлению, даже ей было интересно. Притом в отношении нее я могу быть уверен, что ей реально понравилось. Потому что она мне такая, что не будет делать поблажек, несмотря на то, что я ее сын. Если говно, она скажет, что это фигня. Как и прежде, задавайте вопросы, коль таковые имеются. И до скорых встреч!